Ищите счастье в мелочах, в улыбках в ясных светлых днях, в прекрасных радостных мгновениях, в чудесных сладких сновидениях, а утром в кофе ароматном и в слове «добром и приятном», случайной важной в жизни встречи, в огнях, что зажигает вечер, в объятиях поцелуях нежных, в дожде и солнце в югах снежных, для счастья сто причин найдет, лишь тот, что жизнь и вкус поймет.